Всем привет, с вами игровой портал World of Games, и сегодня у нас XCOM 2, пошаговая тактическая игра с элементами RPG, разрабатываемая компанией Firaxis Games. Выпуск игры намечен на 5 февраля 2016 года. Игра является продолжением первой части XCOM Enemy Clown, главные события которой происходят спустя 20 лет после первой части. Пришельцы победили в войне с жителями Земли, а организация XCOM была забыта и заброшена. Иноземные захватчики колонизировали планету и установили тотальный контроль над миром. Люди живут в основном в больших городах, где пришельцами провозглашено искоренение преступности, бедности и болезней. Повсюду господствует слежка и тотальный контроль. Очевидно, что за утопичными городами есть нелепый зловещий план относительно выживших людей. Лишь на периферии люди относительно свободны. В одной из таких областей вновь возрождается организация x И ваша задача победить в этой войне. Как и в первой части игры, у игрока есть отряд из нанимаемых бойцов, со своими наборами навыков и деревом развития. Одним из основных нововведений стали динамически генерируемые уровни. По сюжету мобильная база будет испытывать дефицит основных ресурсов, поэтому одной из новых типов миссий станет поиск и добыча артефактов для развития. В игре будут представлены новые типы врагов, в их число входят гадюки, а также гибриды сектоидов и людей. Планируется, что пользователи через Team Workshop смогут создавать новые компании, классы солдат и типы врагов. Игровая пресса положительно отзывалась о XCOM 2, но на момент выхода игра была очень плохо оптимизирована. Благо разработчики игры быстро сообразили и исправили сей недостаток. Это был игровой портал World of Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.